Всем присылка Макс Риски. Я уже скоро примут, принц захожу клыч сразу. И хочу вас расстроить. То что я не пропустил один день. Ну и хочу порадовать, что новый ну, вот, год я не пропускаю. И ну конечно не специально так сделать, чтобы себя заходить в игру. Окей, в принципе, так, что нам сказать. Поздравляю с 2021 годом. Так, берем Димона, значит. И поиграем сегодня. Конечно, выбор не так уж сильный, но что-то есть. Блин, эти благословения слушайте. Кстати, еще есть много Я думаю, все знаете. очень так у вот смотрят? Люди, которые хотят, которые еще играют. Ну бывает то. Очень так мало солнце так что я думаю, ну может в будущем слышать. Про это все. Блин, то признаете, прям отшиванчка убрать для начала игры? у меня строить а может быть у врага будут псы очень рискованно кстати мне тем более четвертого ага, выбор дается прям все видите с камушками ну один раз можно в принципе взять Но это же не факт скинуть понадобится ну, пошли рискнем заместим вообще за ним точку 165 сегодняшний блин вот за гайс не та карта для моей игры не взухом просто не духом буду чувствовать ну ладно вот поздравляю всем снова пишите комментарии тоже поздравляю такой приятно блин то чувство что я вообще никогда не играл класс клас и то чисто что что произошло, это вот реально слики, ого, живой все, они живые, реально, они живые, Я не знаю, что со нас случилось, но реально, так ходят, реально, как будто раб рабочие, это что, правда, что нет, столиком, а, окей, нормально, прикольно, они ходят, не а что за мной, прикольно, так, окей. А что если браксы запустить? Ну все, на кербик. Я думаю, уже псы запускает? тут каплю дождя, не пугаюсь. Кого убрать? Ну, в принципе, можно долго призвать, если нахватить вообще. Ну, мама. Не бой. разведчика будет поэтому я призываю ну и сау хотел бы еще призывать можно mm -hmm. по себе так а мы признаем что случится может, дальше одним администраторе мы строим армию строим воздушную армию слушайте прикольная тема не знаю что там будет очень интересно там больше хорошо ворсовом да Я возьму леточку, потому Где мы возьмем? Алики не например... Ну, помню, рано. Блин, с как он узнал? Кто знает, кого даже есть использовать? О, какой он день рождения, такой день рождения. Ну, в общем, праздник. Праздник у нас отстань Я хочу победить, у нас просто праздник. Поэтому поражение я не беру. Да, ну у тебя Сова красивая, честно. воски уже видишь что у меня есть демон да Опа, уже атаку на слушайте да блин да агрессивный чел блин так не интересно верни обратного верни обратного. навижу тебя вернись вернись нет нет друзья за что друзья, не нет Стоп. мой бедный мой силач, демон Друзья, почему разработчики такие что? Делать такие штуки. Ну, давайте расскажу про обну. Печальная новость. Это не праздник. А, да, да. Берите дудки, если вас там будет в этой игре. Это вам повезет, в принципе. Ну все демона забрал. Офигеть! Давайте вам покажу статистику, что там. Uh, какие стабильности какие плохие стабильности. там да, это проиграем, или, или, или... А как так быстро? Ты Че, у ты меня офигел, блин. Так быстро вырубать нас? Ты сумасшедший? Ну вот это он сумасшедший. сумасшедший. Не, да, я после я покажу, чем дело. Что разработчики специально так делают, чтобы я проиграл, а они другим чтобы выиграть чел все узнал блин скорее всего разработчики специально так сделали что мне не будет не везет вообще просто не везет блин. почему так потому что демона уменьшили хп поэтому бизнес не терпить демона я забыл вообще кстати не верите демона так инять это просто никак ничто ничто про сравнению со мной ничто это просто ничто Дима, оранжевый, а крутой. Я покажу кое-что вам, покажу. А там что такое изменение, что будете в шоке. Вот просто разработчики. Подумайте. Я же говорю уже, повторяюсь. Дважды думаете, трежды думаете. Нет, мы думают специально. Зачем мне пугать так? Уже идут за мной. Уже идут. Даже не добил. Фарбола бы мне дали. Ничего не дали, блин. Звук. О, -хо -хо. Друзья, вот если у вас есть колдуны, будут это самая топовая колода в жизни. Вот как Так подождите, мне 700 хп. Офигенная колода. Их явно прокачали. Вот честно, их прокачали. Вот на 100% я уверен, что их прокачали. Guys. их явно прокачали видите какая сила ну против эм, людей со so, у нас хп там между прочим башня не пишется ну, в общем они сильны против меня я не знаю будет эти сравнить чел появился у нас Пою магнитову. Как? Он сердечком. Встал? Да блин, задрал ты меня, чел. Ладно. Поюйте. О, Прям знаете, арда. Прикольно кстати. Ну, вообще, покажу, в чем разработчики ошибку сделали. Ну реально ошибка. На 10% ошибка. Покажу сейчас это же в шоке это же в шоке демон пока уж привет это это просто обнова ужасу идет да я получу значит код хоть за это но это и вообще не класс в будущем я не буду играть игру это. не рекомендую в будущем играть но если там будет сыр будет обнова, то я поиграю вот если в будущем вообще ничем будут обновлять такое вот крикбейт на лучше всех например здесь вот такой не будет то забудем проигрывать зачем да? обидно просто как так можно так больно ага больно чем сейчас зайду ну, сервер рекламируем сервер если можно будет вот. объявление как грустно День рождения. турнир праздник конечно прикольно Андренд no. календарь. Все новогодних опыты были мне обидно очень. Делать вот ту то Только на английском на язычном. Так уж были Можно как вам показывать, да? Просто смотреть и слушать, что я тут интересно. Так что на смотрите пару секунд начинается топ-игроки Вот. Шоту добавили, сейчас я расскажу. Будет стоять катку тоже, ну хоть как-то. Друзья, ну просто больно, больно, очень сильно больно. Смотрите, да. Пустыня набережная. Где мы да, сейчас проверим с вами? Ну я проиграл часто, поэтому думаю, что это будет уже... Чем дело? Кто-то не пускает нас. Может быть закончена катку Отдавать ну, любую. Тут пару слов. Начнем смотреть как-то. Удачи. Итак, поприветствуем изменения баланса командиры. Это самое худшее изменение во всем мире. Вот что он вам скажу. Клаш-реонин самым худшим изменением, когда-либо я слышал. Поэтому закрывайте уши, это громкость нереально будет. Угроблины, рождественские покупай... покупки полезны для здоровья. здоровья Раньше было 75. Стало стом. Гоблины рождественские покупки полезные для здоровья. гоблин обычно копать То есть это офигеть, разработчики. Гоблин построить там пару штук на врага. Вот, прямо вот врага построил пару штук. И попробуй отбить этих гоблин которые отступают. Зачем? Гоблины так были по кайфу. Во, были так по кайфу. Еще вас просто времени больше. Гарпия после очередной металли научилась лучше чувствовать воздушный поток. Время сбора выхря 2 секунды. Уменьшается на 1.5 секунды Хоть я это не радует, но блин, это было. Это хоть хоть что-то не кстати. лучницы много тренируется в стрельбе по разджисенским шарам. Увеличивается там скорость атаки на 0.1%. Раньше было 0,9 и стал 1%. Железные штаны. замерзлых для до штанов. Не знаю про что они там. Ладно. Броня 6, стало 5. Железные штаны. Кто такой железный штаны? Не, отсыпает. Ладно. А еще такая себе. Обновление просто расстроен. Там про Димана еще и благословение еще я в шоке э -э железные штаны так некромант мы знаем этого чувак чувак который призывает там мини мини ми ми ми геймы такие опасный чувак если там выйти я буду в шоке дай ему влечь здоровье было 300 стало 350 офигеть разработчик пожалуйста не эту ошибку и так было нормально и так вот скром э мега -э, наконец то по больше не станет от Прегра... перегрева при 50% скорость лайки надеюсь станет один не знаю про что они там возможно дракончика ниндзя гоблин тень увеличивается увеличивается на 15%, на 15% это классно вот это мне самое нравится из всех благословения самое худшее Выше, высшая ссыла все еще идет рождественские подарки. Подождите пару секунд. Время обслуживания. 8.5 станет 6.5. Броня станет меньше. Поскорее. Ну, спасибо разработчики Вот так кто доберется выше? Ну, ну, вот называется кофе. Вообще, да? Уже там... Три, три, три, ошибки у вас там. Еще демона, посчитаю еще. Так, бост. С будет Слишком много опоров о путешествиях во времени. последнее время слишком мало действий. Время обслуживания. О, само время этого вот, путешествие во времени увеличивается в секунду. Наконец, хоть что-то. Вот там путешествие во времени самое классное. Время охлаждения. А, еще время охлаждения. Увеличивается на 5% в секунду. Окей, время охлаждения. Демон. Замирует и умоляет вернуться домой. В ад. Броня 6, R 5. R 5 уже. Я в шоке. Попробуйте выиграть. Броня опять. Зачем тогда броня демона, а? Все, фигня, а не демон. Не вижу карту. Без псов. Будем без камней играть. <смех> Нет. <смех> Тут сейчас будет сами все завалить. Капец. Есть один шанс успеть. Только такой. На этой карте камни срабатывают. А у нас камни ману. Я в шоке дайте одну ману хоть что как-то разнообразие не а не дадите дам понял ну, блин тогда базу быстро защиту хоть какую-то дела дрянь конечно делать 10. О, не зря прокачали, слушайте. Класс. Блин, заморозки. за расши так еще чего воля друзья работает с тактика и здорово тут тоже мне нравится теперь окей зато поменяем уличий поздравим тоже неплохо так ночь новую тактику будет конечно вот мне ново тактика слайка это классно что здорово лич вот что-то я буду прознать. Тасва или что? Ладно, Вити, удачи. Уху. А да, значит уже. Нужно думать. Окей, okay. не завалишь так теперь Может два новый более ну, скоро победит нас раннюю, но ну, вроде бы рабочий теперь мы будем доиграть ладно разработчик вас прощаю ну блин это последний раз это опасно ну ч, демона теперь я не буду брать. Теперь я никто, оказывается. Ладно, так уж и быть. Из демонстрируй. Да, хоть я такое слышать. Звук. Расстройство. Ну не знаю, что он там будут. Ну я постараюсь узнать, конечно. Так. Их тоже. Не знаю, ч он там прячется. Призывать кого-то, не интерес кого. Саву тоже. Заметим меня. Не... Тоже Саву призывал. Интересно, я там, чем занимаюсь. А еще и там. ну, еще... Работай. води сюда вот возможно враг что-то узнает но сахим от шутка вы зовут показывайте нам а, ну, правильно, кстати, да. Ну, как, слышу, как, через, как Чем не видно. Ну, вот тут попробуем. А сова? Я уже знаю. Ремонт дом пока что не нужно делать. Так, призывать, конечно. Можно желательно коней, по-моему. Всех желательно, конечно. Блин. Савус новом призывать нужно. Но не нужно. Не весовый. Ну, весовый нормально. напали Но все уже поздно теперь только база здесь для защиты да как я понял Окей. Угу. А, сдался странный чувак был кстати сдался мы, мы, наш по ошибке э, ну не знаю в чем тут дело я как то боюсь уже что мы сейчас проиграем вот всем в принципе можно еще не хватит, не хватит давайте до конца блин разработчик меня любит по-любому то любит то не. нет я забыл вы вспомнили да то что я хотел блин минерал макс риск быстро строй эти алимых минерал а блин я так боюсь за эту игру теперь кем она станет а? за такой новый ну, ну ладно в принципе ну блин накатывается вниз я хотел что он стоит популярный ладно так же быть как то самим будем жевать скоро в описании кстати все ссылки в комментариях блин в описании в комментариях ссылка на Кандаре, на моей соцсети Кандарях. На дискорду на например. Хм. Думаю, там вот очень важно информация для вас. Очень важно. Нет, тут есть плюсик один. Нет. Пока что ждем. Ну, блин, говорит, что уже поздно. Давай, копай. Давай, копай. Лет, построить базу. А, давайте одну. Жалко. Ну, мы полезны. Еще успеем. Еще Конечно, все хочется. Но. Как и он, его так. Это же прикольнительно что-то реально слишком укладник копает ну, ну. решил запустить йоу так у нас тоже и сова Сколько да он уже видит что это будет, будет опыщаться скорее всего будет собрать орду сделаем такую штучку ну что ж делать здесь ничего работает думаю думаю, да. Окей. Саба, блин, не пались О. Хорошее расстояние. Ну что заметил? Хорошо. Да, там еще что такое, не знаю. Не знаю, что там стоит. Ладно. И спрячусь. Потом к вам вернусь. Возможно, потом в будущем, чтобы вам ответить. Не буду ждать, в принципе. Чем вы занимаетесь? Корабль, в Уже проходит, в принципе. Ага, летающих. Летающих на лучиках, да не сработает. Проверим, а тут... Так, как там у нас посадка. Кровый, отвлите, пожалуйста. Пускай его, А тут как-то пальцы. Я думаю, зачем. Я так думаю. Поэтому съесть им палец пару коняков. А теперь хорошо. Искай, сюда идем, пока что... Кому я сказал? Я ж, я, ж, я ж мирный. Алло, на таки, пожалуйста. Жоу. Как? Как? Нет, нет, друзья, я я в шоке. Все, Нам конец, конечно конец. Я думаю, браузер. Тут чем-то заняться. О, побежал. Окей. Работает тактика. Не ждал, что она сработает. Вот. бурная вода да? делать ремонт. Он тут или делает ремонт, красава. Тут делать ремонт. Может мы ну ладно, мы сразу так. Е давай тогда сегодня. Что по-быстрему У нас не хватает ресурсов. Бегом. Здесь. Здесь. Здесь. Бегом. еще орда ⁇ -мо ⁇ можно пару там буквально троих чтобы они врубали хоть кого-то так рабы теперь твоя очередь Ну нормально. Тут ремонт он, скорее всего, не делает. Ну что-то, чтобы он уже Ну ладно. А, обходим, давайте. Тут, вот, чувак, строит тут. Все. А крава легко прячется. Как он так, чувак? Типа? Да, победа, я был в шоке. Блин, уже на вот, поэтому всем удачи вам потом закрыть и даже без музыки а музыка нормально удачи